Здравствуйте мои дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную и довольно таки важную тему. Сегодня мы с вами обсудим почему так тяжело в данное время раскрутиться новым каналом и почему видео на новых каналах почти не набирает просмотров. Я расскажу о том как с этим можно бороться, как сделать так чтобы ваши каналы как можно быстрее раскручивались. Это видео будет полезно. Как для тех, у кого авторские каналы, так и для тех, у кого серые каналы. Или кто занимается бизнесом EPN, AliExpress, да или вообще любой другой партнеркой. Также расскажу о том, как раскручивать видео, что нужно делать, а что не стоит. И покажу один классный сервис, который помогает в этом. Ну а теперь давайте пройдем за компьютер и посмотрим все наглядно. Итак почему же ваши видеоролики на новых каналах YouTube почти не набирают никаких просмотров и почему тяжело раскрутиться новым каналом YouTube. Ну во-первых у YouTube нету доверия. То есть у него нету доверия к вашему вновь созданному каналу. Потому что для начала непонятно что это вообще за канал и такое доверие нужно заслужить. Заслужить такое доверие можно во первых грамотным оформлением канала, то есть сделать описание канала, сделать шапку каналу, сделать иконку, загружать видео и загружать эти видео регулярно. То есть если вы решили загружать один раз в неделю в конкретное время, то нужно один раз в неделю. Если же вы решили три раза в неделю, то обязательно нужно соблюдать это расписание и три раза в неделю в одно и то же время публиковать видео. Это вам сильно поможет продвинуть ваш канал и ваши видеоролики. Если же вы решили выкладывать видео каждый день, то нужно выкладывать видео каждый день. Вот например мой канал. Совсем буквально недавно я вышел на такой показатель как 5000 просмотров за двое суток. То есть мой канал постоянно получал 5000 просмотров за каждые 48 часов. Но я немножко приболел, у меня не получалось 10 дней буквально записывать видеоролики и мой канал с 5000 просмотров резко упал до 3400 просмотров. И к тому же у меня изменились источники трафика. Раньше я чаще показывался в похожих видео, а сейчас намного реже. Показатель упал ровно в два раза. И это все потому что я перестал стабильно выкладывать видео. Чем чаще вы выкладываете видео тем лучше. Но на серых каналах выкладывать стабильно видео легко. Так как контент не ваш, у вас его может быть много. И вы можете легко и просто его заливать, просто делать к нему грамотное название, описание, теги и хорошие превью картинки, которые будут заманивать людей пройти именно на ваш видеоролик, но на авторском канале естественно очень тяжело выкладывать видео каждый день и больше одного видео в принципе и нереально, можно еще как-то постараться два. Но вы будете безумно уставать, так как на монтаж уходит очень много времени. Либо вы сможете выкладывать видеоролики, но у вас будет так себе. Потому что, потому что на нормальный ролик, на сценарий, на продумку, на его снятие, на его монтаж уходит просто нереально много сил и много времени. Поэтому если у вас авторский канал, то возьмите оптимальное расписание для себя, которое вы точно сможете соблюдать. Пускай это будет в начале допустим одно видео в неделю. Когда вы почувствуете, что вы легко с этим справляетесь, то увеличите свой показатель до двух выпусков в неделю. И так все время постепенно увеличивайте, чувствуя свои силы и на что вы способны. Также всегда в запасе имейте пару видеороликов, если вдруг вы сегодня не сможете создать или записать новый видеоролик, чтобы у вас был запасной вариант, чтобы не нарушать расписание ваших публикаций. Что же касается тех ребят кто мои партнеры в EPN AliExpress или кто занимается серыми каналами, то запаситесь просто видеороликами и стабильно выкладывайте каждый день. Выкладывать можно от 1 до 10 видеороликов. Сколько выкладывать лучше в данное время я не скажу. У меня у самого множество каналов и в данное время я тестирую. На каком-то канале я выкладываю один видеоролик в день, на каком-то 10, на каком-то 5. Поэтому вам советую тоже завести несколько каналов и на разных каналах делать разное количество публикаций. В дальнейших в следующих видеороликах я расскажу о том как работать легче благодаря одному софту имея хоть 5, хоть 10, хоть сто аккаунтов, хоть даже тысяча и для вас это не будет составлять никакого труда. Но об этом мы поговорим уже в следующих видео уроках. Итак, второй термин это песочница для детей. То есть когда у YouTube нету для вашего канала никакого доверия, то он вас помещает в так называемую песочницу. То есть он вам не дает играть со взрослыми дядями. А вы играетесь в песочнице для детей и поэтому ваши видеоролики не набирают много просмотров. Но дорогие друзья нельзя огорчаться, обижаться и просто не играть. Да вы играете вначале в в песочнице, но вы должны четко понимать, что для того чтобы раскрутить ваш канал нужно определенное количество времени. И несмотря на то что ваши видеоролики в начале могут вообще не набирать просмотров, публикацию нужно соблюдать ровно по расписанию. И в один определенный момент YouTube Вас заберет из песочницы и переведет в игру со взрослыми дядями и тетями. И тогда резко на вашем канале начнут набираться просмотры и все ваши видео подтянутся и начнут набирать просмотры, а соответственно вы начнете зарабатывать деньги. Не важно какой у вас канал авторский и вы будете зарабатывать на монетизации или какой либо канал по партнерке. Соответственно у вас будут просмотры у вас будут продажи. Ну и третий важный термин это индексация роботами 2-4 месяца. Что это значит дорогие друзья? Любой созданный вновь канал Будет проиндексирован роботами YouTube только в течение 2-4 месяцев. Редко иногда случается раньше. И как только Ваш канал проиндексируется роботами YouTube. И если Ваш канал будет наполнен контентом, будет грамотно оформлен, у Ваших видеороликов будут грамотные названия, описания, теги, то есть они будут соответствовать содержанию видеоролика. И они будут грамотно подобраны, тогда YouTube проиндексирует ваш канал, и вы сразу начнете получать намного больше просмотров. Поэтому, дорогие друзья, так как все это дело непростое, я вам советую завести сразу каналов 10. Завести их на самом деле очень несложно. В принципе, завести один YouTube канал, зарегистрировать Gmail почту, и потом на эту Gmail почту создать YouTube канал делов до 50 минут. Создайте таких аккаунтов побольше. Если вы занимаетесь серыми каналами, если вы занимаетесь авторскими каналами, то я бы вам советовал тоже создать не один канал, а несколько. Почему дорогие друзья? Потому что ваш авторский канал могут продвигать серые каналы. То есть можно сделать серые каналы с целью продвижения авторского канала. Но об этой стратегии мы также поговорим в следующих видео уроках. Если кстати вам интересно, чтобы я это видео записал как можно раньше, то напишите об этом в комментариях, чтобы я понимал, что данная тема вам интересна. Если она не интересна, то ничего не пишите, тогда может быть я расскажу об этом, но как-нибудь попозже. А теперь давайте представим такую картину. Представьте сейчас ракету. Для того чтобы ракете взлететь 80% усилий она тратит именно в начале. Так и тут, дорогие друзья, для того, чтобы ваш канал начал набирать просмотра неважно он авторский или серый, нужно вначале приложить 80% усилий. Но потом, дорогие друзья, когда ваши каналы взлетят как ракета, то для того, чтобы вам продолжать полет, вам останется уже прилагать только 20% усилий. Мне многие ребята пишут, я создал канал публикую видеоролики, сделал хорошую оптимизацию, но мои видеоролики не набирают просмотры. Я их спрашиваю а сколько времени прошло? Кто-то говорит неделю, кто-то говорит две. Дорогие друзья не забывайте про период который я говорил изначально. Для того чтобы выстроить правильный грамотный бизнес благодаря YouTube нужно в среднем 4-6 месяцев. Поэтому вам нужно прилагать 80% усилия даже если вы пока не видите отдачу, но потом когда ваши каналы выйдут из песочницы и проиндексируются роботами YouTube. Вы сильно вырастете и соответственно ваша прибыль пойдет резко вверх. Поэтому не нужно ждать быстрых моментальных денег. Не важно чем вы занимаетесь EPN, Aliexpress или монетизации или любой другой партнеркой. Приложите усилия, дайте себе время. Вы должны понимать, что это ваша инвестиция, которая будет все время расти, это не работа, где у вас ограниченная зарплата. То есть тут нету предела, вы растете и растете пока ваш канал развивается, поэтому прилагайте усилия дорогие друзья и вы увидите хорошие результаты. Итак друзья, что же делать для того, чтобы видео набирали просмотры быстрее. Ну во-первых есть целая стратегия. Нужно брать низкочастотные ключи до 1000 и высокочастотные. Но об этом дорогие друзья мы сейчас поговорим чуть чуть позже. Сейчас немножко терпения. Также нужно как я уже говорил ранее стабильно выкладывать видео. То есть вы сделали удобное расписание для себя и всегда его соблюдайте. Конкретный день, конкретное время. Нужно попадать в похожие видео. Как я уже рассказывал в своих уроках, что лучше всего попадать в похожие видео, а не в поиск. Чтобы попадать в похожие видео чаще, нужно во-первых использовать теги по максимуму. В каждом видео можно в тегах указать 500 символов. И я вам советую использовать все 500. То есть как можно больше тегов. Но дорогие друзья когда вы подбираете теги то обязательно подбирайте релевантные. То есть если ваш видеоролик о том как раскрутиться в YouTube то и ваши теги должны быть о том как раскрутиться в YouTube. Или например ваши теги могут быть еще на какого-то автора который также рассказывает о том как раскрутиться в YouTube. Но я думаю, что ход мыслей моих вам уже немножко понятен и более ясен. Итак, еще раз, чтобы попадать в похожие видео, используем теги по максимуму и берем релевантные теги. А также для того, чтобы увеличить попадание в похожие видео, нужно выкладывать стабильно видеоролики. Это тоже положительно будет влиять на вашем продвижении в похожих видео. В начале видеоролику нужно помогать. Сейчас мы об этом тоже поговорим. И нужно сделать так называемый донос Гуглу и Яндексу. Что же это за такой донос, дорогие друзья? А нужно сообщить о вашем видеоролике Гуглу и Яндексу. Сейчас я тоже это все покажу. Итак, как продвигать видео? Стратегия. Первое. Само видео продвигаем по высокочастотным ключевикам. Итак, давайте для начала разъясню. Высокочастотные ключевики. Что такое ключевики? Ключи так называемые. Это ключевые слова по которым вы продвигаете видеоролики. Ключевые слова мы используем как в названии видеоролика, так в описании и так в тегах. Высокочастотные ключи это те ключи которые ищут в месяц более 3000 раз. Для того чтобы посмотреть какой ключ является высокочастотным, а какой низкочастотным зайдите просто на Яндекс Wordstat. Для того чтобы зайти на Яндекс Wordstat зайдите просто в Яндекс поисковик или в Google и наберите русским языком Яндекс Wordstat. И там вы можете вбить любую ключевую фразу и посмотреть сколько людей ежемесячно ищут ту или иную фразу. И если вы видите что например фразу YouTube ищут более миллиона раз, понятное дело что это высокочастотный ключ. итак друзья еще раз. Низкочастотные есть ключи, есть среднечастотные и есть высокочастотные ключевики. То есть ключевики так называемые ключи это проще говоря какие-то определенные фразы, которые состоят из слов и предлогов. Низкочастотные ключи это ключи от одного до 1000. Среднечастотные ключи от 1000 до 3 и высокочастотные ключи это от 3000 и выше. Итак, а теперь дорогие друзья наша стратегия. Само видео мы двигаем по высокочастотным ключам. То есть мы подбираем такую ключевую фразу, которую ищут более 3000 раз и делаем из этой фразы название, описание и включаем ее в теки. Но так как в тегах 500 символов то туда мы включаем еще и множество других тегов. Но само видео имеет в названии в описании высокочастотный ключевик. Например наш ключ это будет как продвигать видео. Допустим данный ключ ищут более 3000 раз и мы из него делаем название. Но например можно сделать такое название как продвигать видео в 2016 году или как продвигать видео быстро легко без вложений смотри прямо сейчас. То есть в названии я использовал фразу как продвигать видео и потом я могу еще ее дополнять какими-то другими фразами или словами. Теперь что мы делаем? Мы делаем много плейлистов. То есть на один видеоролик мы создали плейлистов штук 20 или 30. И в этих плейлистах в названии плейлиста и в описании плейлиста мы уже используем ключи по тематике но низкочастотные которые ищут по 100 раз в месяц по 200 по 300 по 50 раз в месяц. И смотрите дорогие друзья что мы получаем. Мы наш видеоролик один наш видеоролик который мы сделали с высокочастотным ключевиком продвигаем благодаря нашим плейлистам. То есть мы наш один видеоролик засовываем в наши 20-30 плейлистов во все плейлисты, чем больше тем лучше и каждый плейлист называем по разному. Но берем какую-то схожую тематику но например ключ у меня будет как продвигать видео. Это высокочастотный допустим ключ к примеру. А плейлист я например сделаю такой как продвигать видео бесплатно. То есть этот ключ более длинный соответственно он более низкочастотный но конкретно чтобы посмотреть какой ключ высокочастотный какой низкочастотный зайдите на Яндекс Вордстат и там вы увидите конкретные числа. Самим не нужно выдумывать из воздуха брать это. Нужно это смотреть все в Яндексе Вордстате. Итак мы создали много плейлистов и в каждом плейлисте использовали ключи из той же тематики но низкочастотные. Чем ниже ключ тем намного выше шанс того что вы быстро вылезете в топ по этому ключу. А так как вы вылезете в топ со своими плейлистами так как они участвуют также в поиске как и сами видеоролики ваши плейлисты начнут набирать просмотры, соответственно ваше видео начнется просматриваться чаще то само видео будет продвигаться по высокочастотным ключевикам благодаря плейлистам с низкочастотными ключами. Я думаю вам все понятно я попытался как можно более подробно вам все прямо объяснить и разжевать. Итак, а теперь третий пункт в начале пинок под зад для хорошего полета. Что это значит? В начале, когда вы загрузили свой видеоролик, то всегда самое важное это первые два часа. YouTube будет смотреть, что происходит в первые два часа с вашим видеороликом. Набирает ли он просмотров или нет, набирает ли он лайки или нет, набирает ли он репосты или нет. То есть, чем больше лайков на вашем видео произойдет за первые два часа после публикации, чем больше просмотров будет. Чем больше этим видеороликом поделится, тем для вас лучше. Так как данный видеоролик будет за счет этого сильно продвигаться. Запомните дорогие друзья первые два часа имеют больше всего вес. И после этого есть второй еще термин первые двое суток. То есть первые два часа и первые двое суток это то самое время когда вы можете продвинуть свой видеоролик. Для того чтобы это сделать есть один сервис об этом мы сейчас еще поговорим и я вам его покажу он абсолютно бесплатный и поможет вам в продвижении ваших видеороликов. Ну и четвертый пункт о том что я уже говорил ранее нужно делиться в соцсетях вашими видеороликами. Ну и естественно если ваш канал авторский то вы можете легко это делать. Но если, скажем, ваш канал серый и у вас 10 каналов, то вы естественно не можете с каждого канала делиться вашими видеороликами. Так что для серых каналов это не обязательно, а вот для авторских каналов это критично важно. Это обязательно нужно делать. Ну а теперь давайте я вам покажу хороший бесплатный сервис, который даст хорошего пинка для того, чтобы ваше видео как можно дальше полетело в топ ютуба и в похожие видео. Вот этот, дорогие друзья, сервис нам поможет в том, чтобы раскрутить наши видео на ютуб. Можно было немножко легче. Ссылка на данный сервис будет в описании под этим видеороликом. Итак, мы заходим в данный сервис. И тут, дорогие друзья, все довольно-таки просто. Вот здесь пишется ваше количество баллов. И тут можно заработать эти баллы либо добавить задание итак по поводу заработка сразу скажу зарабатывать их очень легко и просто нажимайте сюда после этого вы можете выбрать любую соцсеть и заработать себе баллы вы можете выбрать в любой соцсети любое задание какое вам удобно. Например, в ВКонтакте это могут быть лайки, репосты, добавиться в кому-то друзья, вступить в группу, оставить какие-либо комментарии, опросы, приложения или еще что-либо. Сразу наверху в левом углу вы можете видеть цену за то или иное задание. То есть видите, за то чтобы оставить лайк кто-то платит 3 балла, кто-то 2. Но, дорогие друзья, для того, чтобы зарабатывать баллы быстрее, создайте себе аккаунт в Инстаграме, так как в Инстаграме за то, чтобы подписаться, люди платят по 21 баллу, по 14 баллов, по 13, по 15, ну в среднем в общем по 14-15 баллов за одну подписку. И таким образом вы выполняете задания в любой из соцсетей и зарабатываете себе баллы. Дальше, когда вы заработали балл, вы заходите в категорию ⁇ Добавить задание ⁇ выбираете любую соцсеть, которая вам нужна, вы можете раскрутиться в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в Инстаграме, в ютюбе Но, дорогие друзья, накрутка в Инстаграме, в Одноклассниках и в ВКонтакте, да и вообще любая другая, кроме Ютуба, вам нафиг не нужна, потому что от нее толку не будет. Будут подписываться на вас люди, но от толку от них ноль. Но для YouTube будет толк, потому что мы сейчас будем накручивать себе лайки. То есть когда мы видео только что опубликовали, мы выбираем накрутить лайки, вставляем сюда ссылку, пишем любое название, любое какое хотите, оно только для вас. И тут нам предлагают цену оптимально 23. Но дорогие друзья эта цена сильно завышена. Всегда можете ее просто делить пополам. То есть если вам предлагают 23 балла за один лайк, то можете просто платить спокойно 10 баллов и ваши лайки вы все равно будете получать. Но дорогие друзья на каждый видеоролик не накручивайте больше 100 лайков. Максимум накрутите 100 лайков и это имеет только смысл в первые 2 часа после публикации видео. Поэтому это нужно делать сразу как только вы опубликовали видеоролик. После этого это уже делать бессмысленно и максимально я еще раз говорю 100 лайков. Накручивать подписчиков не нужно дорогие друзья это толку не даст, а баллы ваши потратят. Лучше использовать баллы на накрутку именно лайков. Это поможет в продвижении видеороликов как на авторских каналах так и на серых. Дальше что еще можно делать в помощь для того чтобы ваше видео раскрутилось быстрее. Когда вы опубликовали свой видеоролик, то нажмите на кнопочку Поделиться. И тут выберите соцсеть Twitter. Если у вас нет, дорогие друзья, в Твиттере, то создайте себе аккаунт Делов то, двух минут. После этого нажимайте Твитнуть, то есть вы сделали репост на свое видео у себя в Твиттере. После этого заходите в свой Твиттер, проходите в свой аккаунт. И там, где вы рассказали о своем видеоролике, нажимайте на этот пост. После этого копируйте вот данный адрес и возвращайтесь в данный сервис. Тут мы выбираем соцсеть Twitter. накрутить ретвиты, то есть ваша публикация в Твиттере будет ретвититься, то есть ее еще раз будут публиковать люди уже у себя в Твиттере. Это поможет раскрутить ваш ролик быстрее. Данную ссылку из своего вы выставляете сюда. Нажимаете правую кнопку мыши и вставить. После того как вставили ссылку также пишите любое название какое хотите. После этого цена. Цена тут в среднем ставится 7. 5, 9. Я всегда ставлю 5 или 4 и мне в принципе этого хватает для того чтобы получать ретвиты. После этого выбирайте количество которое вам нужно и нажимайте кнопочку заказать. И все дорогие друзья. С помощью двух этих простых функций накрутить ретвиты в твиттере и накрутить лайки. Вы сможете продвигать свое видео на ютюбе немножко быстрее. Также можно сделать поделиться и выбрать соцсеть Одноклассники или ВКонтакте. И с помощью данного сервиса выбрать накрутить репосты и сделать ссылку на свой пост, где вы поделились видеороликом из YouTube. И то же самое можно сделать в Одноклассниках. Но самое главное, друзья, это то, что вы накрутили хотя бы 100 лайков. Вот таким нехитрым, простым путем можно помочь продвижению своего видеоролика ссылка на данный сервис будет в описании под этим видеороликом ну а также я обещал рассказать про донос Гуглу и яндексу итак давайте пройдем на google и яндекс у гугла и у яндекса есть робот индексации страниц и сайтов то есть когда вы создали какую-либо страницу на своем сайте или сайт или свой видеоролик, то нужно сообщить об этом поисковым роботам Гугла и Яндекса. Тем самым вы ускорите индексацию вашего видеоролика в поисковых системах Гугла и в поисковой системе Яндекс. Итак, что нужно сделать? Мы заходим на YouTube в свой видеоролик, который только что опубликовали. У своего видеоролика мы заходим в адресную строку, выделяем все это дело, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать. После этого данный адрес вставляем сюда, нажимаем я не робот. Теперь мы нажимаем отправить запрос и нам пишут ваш запрос получен и вскоре будет обработан. Все мы сообщили о нашем видеоролике в поисковую систему Google. Теперь сделаем то же самое, но на Яндексе. Вставляем сюда тот же адрес на наш видеоролик, тут пишем код большими заглавными буквами и нажимаем кнопочку добавить. И теперь видим адрес наш адрес, который я только что вводил, успешно добавлен. По мере обхода робота он будет проиндексирован и станет доступным для поиска. То есть мы сообщили о нашем видеоролике в поисковую систему Яндекс и в поисковую систему Google. Благодаря чему наш видеоролик продвинется намного быстрее. Ну а теперь дорогие друзья бонус для тех кто досмотрел этот видеоролик до данного момента. И сегодняшний бонус, дорогие друзья, это программа, которая позволяет проиндексировать ваш видеоролик в большинстве роботов. Потому что такие поисковые системы, как Яндекс, Google это всего лишь две, а их на самом деле тысячи. И с помощью данной программы вы сможете скопировать ссылку на свой видеоролик и проиндексировать данный видеоролик одновременно во всех поисковых системах. Итак, для того, чтобы получить данный бонус, что нужно сделать? А нужно сделать три простых действия. Нужно под этим видео поставить лайк, также обязательно под этим видеороликом оставить комментарий, а также на протяжении всего видеоролика рандомно всплывали буквы. Из этих букв нужно составить одно слово. И данное слово напишите мне вконтакте личным сообщением и я вам скину данный софт абсолютно бесплатно. А я напоминаю дорогие друзья с вами был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том как зарабатывать деньги в интернете, как раскрутиться в социальных сетях таких как YouTube, Instagram и множество других социальных сетей. На моем канале выходят видеоролики ежедневно ровно в 19.00 по московскому времени. Если ты еще не подписан на мой канал, то сделай это прямо сейчас. Для этого тебе нужно нажать на значок либо на красную кнопочку подписаться, которая появилась на твоем экране. А также не забывай обязательно в благодарность поделиться этим видеороликом у себя в социальной сети. Для того чтобы это сделать нажми кнопочку поделиться и выбери любую соцсеть, которая для тебя удобна. Ну а также твоему вниманию я предлагаю пару видеороликов, где я рассказываю также о раскрутке в YouTube. Если ты их еще не смотрел, то сделай это прямо сейчас. Для этого тебе нужно просто кликнуть по картинке. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующих видеоуроках. Пока-пока.